Очень хорошо организованная команда, значит, и опытные футболисты, да. Знают, что хотят. Ясно, что было. Они нас хотели на, поймать на контратаках. У них получилось за 94 минуты одна контратака. Да? Мы, скажем, ну, в футболе бывает так, что одна контратака и ты получаешь свои ворота или один удар. Но.. Скажу против высокоорганизованной команды. Сергей Ястинский очень хорошо работает с командой. Да? Мы, в принципе, противопоставили, чтобы не допустить никакой, ну, каких таких эсцессов, не было никаких, скажем, контратак или убеганий один в один, там, вот такое, знаете. И за счет командных взаимодействий смогли, и быстрых перестроений именно связанных с обороной смогли э, как бы нейтрализовать это сильное качество, видите? Да? Значит, вся игра э, строилась, ну, э, кто кому забьет так. Ну, если вы заметили, что у нас тоже было не так уж мало моментов, да, хотя мы находились фактически очень много в позиционной, э, э, в позиционной атаке. И, в принципе, тот момент, который взять это пенальти есть пенальти. Скажу, что мне понравилось. Понравилась высокая организация Витебска, такая же высокая организация Динамо, Немножко было, что мы немного выпускали из так называемого встречного прессинга. И вот мы иногда выпускали из встречного прессинга. Значит, это связано с единоборством, где-то не туда отскочил. И из, в принципе из-за этого даже возник момент. Понимаете? Но в основном мы навязали такой, такую вязкую игру. Игра была очень вязкая. Игра была дозабита. Спасибо. Чем был дословно сегодня с Бютной сравнической? Потому что его касается мог Козлов себя ну ничего удивительного нет. Это очень. Ну, у него не будут петь ему дифирамбы, но у него есть хорошие качества. Именно хорошее качество футболиста этого возраста. И он переходит из, как я называю, молодежного футбола в взрослый футбол. Да? Но опять же, ему вся команда помогала. И он мог сегодня реализовать два момента, если вы заметили. И в принципе не портил картину общей команды. Вот иногда бывает, ты выпускаешь игрока, он вываливается у тебя, как как говорит, как ненужный предмет. А здесь, как говорит предмет, стоял на своем месте и играл на своем месте. Понимаете, не то что... И очень для дебюта 19-летнего футболиста, который никогда не играл в премьер-лиге, я считаю, это очень хороший матч. Даже очень хороший. Ну, не будем хвалить, потому что молодые футболисты имеют такую склонность затухать быстро, понимаете. Вот сейчас главное, чтобы не затух, а дальше развивался. И дальше переходил все дальше, дальше взрослый футбол, где уже другие контакты, другая скорость, другая скорость мышления и другие взаимоотношения, даже со своими партнерами. Вот ну, разберемся, это значит, завтра уже, сегодня-завтра ну, почувствовал какая какое-то э, напряжение, но, ну, в принципе, это опытный игрок, и он правильно сделал, чтобы, если человек чувствует напряжение, или даже, если у него свела даже мышц, да, нужно менять. Почему? Потому что следующий этап его игры – это уже травма. А так ты усугубляешь травму, и, в принципе, Алексей Ривус был готов и сразу вышел. Причем мы с Лешей разговаривали Ривусом еще на канале игры он на эту тему. И он был готов к этой игре. Поэтому и вышел, и тоже очень хорошо смотрелся. Сегодня я видел, вот это сильно приезжает, насколько он ощущался находим, может быть, как-то я на вход на очередь, давай установку. Возможно, mm -hmm. меньше верх то что меньше верхом там опять же я повторяюсь мы весь первый тайм провели немножко было не быстро вот когда а, а, когда пошел дождь тогда футбол убыстрелся так немножко было вязко почему потому что мяч стал быстрее ходить понимаете а так немножко вязкое было поле ну, то, как футболисты называют это мяч жувало все время да? и поэтому оказался такой вязкий футбол но этот вязкий футбол связан не с футболом что а именно с полем что оно было такое немножко лесковато но ну, здесь действительно поле оно имеет свойство такое лесковато ну, почему потому что очень густая трава и значит невозможно угострить ветер ну, мы весь первый тайм про провели в атаках в принципе ну Витебск пытался поймать нас на контратаке, но у них ничего не получалось. Хотя мы играли против «Ветра». Да, мы все время пытались игру отжать от своих Вот так скажем. Но «Ветер» не повлиял ни в коем случае на ведение матча и на ход матча. Вы про Вообще, чем такая масса? сказал, что это массовая ротация, но значит, некоторые изменения позиций, некоторые ну, значит, так освежить немножко, как говорят, бывает, но это не массовая ротация, это ротация такая, как говорится. Следующая игра будет, естественно, будет к следующей игре. Никто не застрахован, кто будет не играть, кто будет играть, но самое приятное, что все хотели играть. Вот сегодня, после всех неудач, вся команда хотела играть. Любой футболист бы выходил на футбольное поле, он хотел играть. Вот это самое Есть такая практика распространенная, да, что когда игрок арендованный, то он против своей команды не выходит на поле, как и все нас с вами Я спрашивал Юрнитуба, когда Хашинском, когда Минск наконец был Шахтер на Юрнитуб это объяснил всем, что ему заплату на шахтер вот у вас какие нацелы? Насчет, я... ну, насчет того, что допустим, Беркевич уже обедомлен, получается, вы на смысл? Ну, было такое условие. Значит, и Кириллу удачи, потому что он очень хорошо готов, он очень хорошо работал в последнее время, но не удавалось ему как-то закрепиться в составе, но я думаю, что он поможет. Не надо его там ничего гонять, он готов вообще идеально. Знаете, есть такая готовность. Я уже сегодня, сейчас посмотрел, Сколько мы проделали, ну скажем, пробежали беговую работу, я понимаю, как, что мы проделали за это небольшой промежуток времени. Хотя у нас время было очень мало. Хотя и прошлая игра была очень такая интенсивная, мы ее выдерживали. Ну, там такие бывают больше. Вот так строится. Первый удар сразу был. Второй удар, ты пропускал конечно, второй мяч. Вот так было. Ну, двигаемся дальше.